Добрый день, дорогие друзья! И сегодня мы говорим о нашем знаменитом томате, который вошел в нашу коллекцию, томат Рим. Средний позднего срока созревания плоды красные, красивые, рифленые, прям, видите, гофрированные. Да ну. Вес от 300 до килограмм. Да не может быть! Высота до 2 метров. И вот видите, здесь вот еще вот... Зеленые такие же вот плоды хорошо держатся на плодоножке, не сваливаются. Плодоножка сама как дерево. А плоды очень красивые. И вот сейчас мы будем срезать эту прелесть. Срезаем там, там, там тарама. А то вдруг это приклеено. Все. Покажите. О -о -о. Так, Немножко чуть задели его. Это я целовал его, господа. Мощный поцелуй был Красота. от всего сердца. Пойдемте взвесим. Но мы вот на подставочку, на подложку положили. Подложечка такая вот. Вот, вот она ручка. А вот этот самый томатик. Ну, это среднего размера, господа. А, были у нас и покрупнее. Итак, 0. кладем. Начинается. Сколько? Сколько? 955. Следующий. Ну, с томатом вместе. Покажи. Как с томатом? Ага. А мы да. что, без томата, что ли, показывали? Ну, 955, господа. Да чуть-чуть не дотянуло. Не набрали, да. Надо было подложку эту, хвостик подальше отрезать. Это шутка. Так, ну и поменьше. Это второй. Ну, 657. Ну, 660. Полтора, полтора килограмма два томата. Теперь, как вырастить? Семена. Второе. Обязательно мульчировать почву. Обязательно. Аэрация почвы должна быть, как у нас. И, конечно же... Э обязательный капельный полив. Вот это все, что необходимо, если вам нужно. Подкормки органикой. Подкормка органикой, да. Мы используем органические э, компании БТУ украинской компании. Э, никакого навоза и прочего химии не прилагаем. А вообще-то щепа, трава, э, как мульча идет, и это высокие грядки. Обязательно высокие грядки, теплые, очень высокие грядки. А ну, резать и... мы будем. Давайте резать. Хлороформ, зажим, скальпель, хороший ножик и режем, господа. А вдруг мы вас обманули? Ларарам, парарам, парарарарам, парарам, пара Да, кавказская пленница. Вау. Мама ми, карамба. Это какой-то арбуз? Это да, арбуз. Да. Прям на арбуз похож. Ой, гарбузы, ковматые тарбузы, кошмар какой. На чего нашла наука и техника, технологии, господа? Ну, короче, очень вкусный, сладкий, мясистый. Вот это просто томатный стейк. Посмотрите. Кто в Аргентине не был и не надо. У вас на даче будет свой, своя Аргентина, свой стейк, свои буфоло и свои слампасы. Помпасы, вернее. Короче говоря, все, что вам нужно. Проявите настойчивость, изобретательность, приобретите семена, посадите и сделайте хорошие грядки с высокими бортами и теплицу, желательно, капельным поливом. Удачи на даче вместе с его величеством Римом, уважаемые дамы и господа, придачу.